Первый вопрос о кандидатуре на должность председателя избирательной комиссии Ярославской области. По данному вопросу приглашены и присутствует Денис Валентинович Васильев, действующий секретарь избирательной комиссии Ярославской области. Докладывает данный вопрос Денис Игоревич Панчин. Пожалуйста, Денис Игоревич. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель хотел бы коротко доложить о кандидатуре на должность председателя Ярославской областной избирательной комиссии как вы уже слышали нам предложена кандидатура Васильева Дениса Валентиновича что хотелось бы отметить кандидатура Дениса Валентиновича проработана на региональном уровне кандидатура новая в связи с тем что предыдущий председатель был Переведен на должность уполномоченного по правам человека Ярославской области. Кандидатура поддержана губернатором. Соответствующее письмо имеется. Кроме того, имеется у нас справочная информация о деятельности будущего, надеюсь, председателя избирательной комиссии Ярославской области Денис Валентинович 1977 года рождения. Кандидат юридических наук, 13 лет проработал в избирательной системе, действующий преподаватель, доцент, работает в избирательной комиссии достаточно успешно, что отмечено всеми наградами Центральной избирательной комиссии. Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что кандидатура предложена юридическим сообществом, что еще раз подтверждает, что кандидатура профессиональная. Денис Валентинович систему знает в регионе. Работает давно, прошел не одну избирательную кампанию, в том числе и выборы в Госдуму, и президентскую 2011-2012 годов, и выборы мэра города Ярославля, двухтуровые. И хотелось бы, чтобы кандидатура была поддержана и, соответственно, поддержана постановлением Центральной избирательной комиссии, и выписка имеется. Спасибо. Спасибо, Денис Игоревич. Мы как по порядку? Наверное, предоставим слово Денису Валентиновичу, а затем уже будем вопросы и к вам, и к Денису Валентиновичу. Нет возражений, коллеги? Пожалуйста, Денис Вал... Валентинович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Евгеньевич, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, моя кандидатура рассматривается и предлагается на должность председателя избирательной комиссии Рославской области значит комиссия срок полномочий избирательной комиссии Ярославской области 5 лет. Комиссия отработала уже 2 года, впереди еще 3 года работы. В течение этих трех лет работы я как возможный будущий председатель видел бы перед собой следующие задачи в плане реализации действующего законодательства. Во-первых 8 сентября действующего 2013 года в Ярославской области предстоят очередные выборы депутатов Ярославской областной думы. У нас смешанная мажоритарно пропорциональность Система. Вчера Ярославская областная дума приняла во втором чтении значит, все изменения необходимого законодательства. Привела в соответствие областное законодательство в соответствии с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав. Кроме выборов Ярославскую областную думу, в этот единый день голосования у нас предстоят еще 58 муниципальных избирательных кампаний, Главы депутатов как первого, так и второго уровня. Вот. В 2014 году предстоят Ярославской области 85 избирательных компаний муниципального уровня и несколько десятков избирательных компаний в 2015 году. Избирательные участки на территории Ярославской области сформированы сроком на 5 лет. Участковые избирательные комиссии в количестве 850 комиссий также сформированы. До конца мая месяца запланировано заседание избирательной комиссии Ярославской области по утверждению состава резерва участковых избирательных комиссий, ну и поскольку у нас как раз процесс э, обучения предстоящих участковых избирательных комиссий совпадет с избирательной кампанией по выборам депутатов Ярославской областной думы, то в какой-то степени будет легче э, значит, проводить это обучение уже непосредственно в ходе начавшейся избирательной кампании. В принципе, мы провели анализ по э, э, значит, составам участковых избирательных комиссий. 80% это э, члены участковых избирательных комиссий, имеющих опыт работы в предыдущих избирательных кампаниях. То есть, в принципе, мы в избирательную кампанию вступаем с достаточно опытным, профессиональным, подготовленным коллективом. Значит, кроме избирательных кампаний в межвыборный период, избирательная комиссия Ярославской области традиционно значит, уделяет необходимое внимание работе по правовой культуре, по правовому обучению. Вот, то есть, это я предполагал бы делать и впредь в своей работе. Вот. Поэтому, если члены Центральной избирательной комиссии, значит, моя кандидатура будет поддержана и мне окажут это доверие, я готов продолжать работать в избирательной комиссии Рославской области в новом статусе. Спасибо. Спасибо, Денис Валентинович. Оставайтесь, пожалуйста, на трибуне. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вопросы к докладчику Денису Игоревичу Паншину и к вопросу к кандидату Денису Валентиновичу Васильеву. Пожалуйста, Николай Евгеньевич. <звы> Денис Валентинович, у меня следующий вопрос. У вашей комиссии есть ли право законодательной инициативы и в какой мере вы участвовали? Вот вчера там внесение изменений в закон у вас был принят по выборам, как комиссия участвовала? Вопрос понятен, Николай Евгеньевич. Да, действительно, значит, законодательством Ярославской области избирательная комиссия Ярославской области давно уже достаточно наделена правом законодательной инициативы. Мы им активно пользуемся и исключением не стали. Последние изменения в законодательстве, в частности, как известно, в апреле месяце были, значит, приняты подписаны в силу два последних федеральных закона, внесших изменения в закон о гарантиях номер 30 ФЗ и номер 40 ФСЗ. И как раз э, с проектом соответствующих поправок в целях приведения областного законодательства в соответствии с федеральным выступила законодательная инициатива избирательной комиссии Ярославской области. Вот. Все наши поправки были приняты вчера Ярославской областной Думы. Спасибо. Денис Валентинович. Вы участвовали в качестве кандидата на пост председателя комиссии в двухдневном семинаре-совещании в Санкт-Петербурге. Как Вы оцениваете полезность этого мероприятия? Значит, мероприятие, поскольку, ну, я могу сказать о своей оценке, я могу сказать об оценке коллег, поскольку общаюсь с, значит, с председателями избирательных комиссий других субъектов, также, в общем-то, мнение достаточно единодушное. Семинар всем понравился. Во-первых, значит, необычностью местом проведения, будем так говорить, да, впервые он проводился не в Москве во всероссийском формате, а, значит, в городе Санкт-Петербурге. Очень насыщенная программа, причем программа, включающая не только теоретически, вопросы и изучение и анализ изменений законодательства именно практические и прикладные вопросы и мастер-классы вот даже лично мне, как человеку 13 лет проработавшему в избирательной комиссии Ярославской области в ходе практических занятий, ну я для себя открыл достаточно интересные вещи, потому что, ну например в Ярославской области у нас нет досрочного голосования у нас нет голосования на кораблях да, то есть я, я раньше изучал только по законодательству здесь я увидел, как оно в принципе осуществляется. Ну, я полагаю, что лично мой практический опыт это обогатил. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Евгений Александрович, потом Евгений Иванович. Денис Валентинович, я хотел у вас поинтересоваться в связи с предложением назначения на столь серьезный Государственный пост. Сложили ли вы себя полномочия члена городской избирательной комиссии города Ярославля? Я планирую их сложить, если значит центральная избирательная комиссия окажет мне доверие и коллеги избирательной комиссии Ярославской области доверят мне этот высокий пост тайным голосованием. Конечно, я предполагаю покинуть избирательную комиссию города Ярославля. Спасибо. Пожалуйста, Евгений Иванович. — Денис Валентинович, я вот смотрю, Бабуркин остался в составе комиссии, да? Он э, активный чиновник «Единой России» был из аппарата «Единой России». Сейчас он уполномочен по правам человека. М -м, законодательство это не противоречит э, нахождению его в комиссии, но, как вы полагаете, не заложен ли здесь конфликт, когда люди будут жаловаться ему на нарушение там избирательных прав, а он член Областной избирательной комиссии уже будет связан решением комиссии. Понятен вопрос, Евгений Иванович. Абсолютно закономерен. Я э, могу лишь сказать ту информацию, которую я располагаю. Значит, Сергеем Александровичем разговор был, он предполагает э, значит, до начала избирательной кампании э, выйти из состава избирательной комиссии Рославской области. Вот. То есть не планирует в дальнейшем оставаться Нет, на. Спасибо. Время. Пожалуйста, еще вопросы. Леон Григорьевич, пожалуйста. Вот такая ситуация, которую сформулировал мой коллега, в искусстве называется флеш-форвард, но я не об этом. Вот как вы считаете, территориальной избирательная комиссии, которые бы сформированы были еще в 2010 году, избирательная комиссия Областная, сформированная в 2011 году, вот в комплексе, они в полной мере работоспособны, либо у вас, как у будущего председателя, есть какие-то претензии к территориальным комиссиям и так далее. Вопрос понятен, Леонид Григорьевич. Значит, у нас параллельно с изменением законодательства весной этого года, с 1 марта, председатели территориальных избирательных комиссий были переведены на штатную основу работы. Вот. Причем на штатную основу работы в аппарат избирательной комиссии Ярославской области значит, на соответственно, должности государственных гражданских служащих. То есть они будут получать зарплату из областного бюджета, все необходимые изменения в бюджет внесены. Вот. Причем в ходе большого переговорного процесса нам удалось, ну, не побоюсь использовать это слово, переманить лучшие кадры, как вы понимаете, из администрации муниципальных образований, это управляющих делами, начальников организационных отделов, для того, чтобы они перешли на работу на председателя территориальной комиссии на постоянной штатной основе. Вот, поэтому э, из 20 уже принятых на работу председателей комиссии, это бывшие председатели, заместители или секретарии, ни одного человека нового. Поэтому команда сформирована и избирательная комиссия области, и реальная комиссия, возглавляемая теперь штатными председателями, полностью готова к проведению кампании 8 сентября. Ну ясно. Денис Владимирович, а вы не помните, кто обратился с письмом к губернатору Ястреву с просьбой перевести председателей Теразбиркомов на профессиональную основу? Господин Евгеньевич, я не только помню, <смех> я об этом знаю, и хочу высказать слова благодарности, вот, поскольку только Ваша поддержка в этом вопросе перед самыми выборами, уже при принятом бюджете. Благодарить нельзя. Вот. В этом зале благодарить нельзя, а вот упомянуть можно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Нет. Вопросов садитесь, пожалуйста. Кто хотел бы выступить? Пожалуйста, Кирилл Геннадьевич. У меня, наверное, все-таки больше запоздало вопрос, Владимир Евгеньевич, в каком контексте это можно упомянуть? прошу прощения, вопросы завершились, я дал достаточно времени для этого. Пожалуйста, выступление Николай Генчев. Uh, уважаемый член Центральной избирательной комиссии, я полагаю, что у нас есть сегодня основания uh, предложить избирательной комиссии Ярославской области кандидатуру uh, Васильева Дениса Валентиновича. Uh, с 2000 -го года он работает в избирательной комиссии Ярославской области с 2007 года он является секретарем избирательной комиссии, и школа, которую он прошел в избирательной комиссии, а самое главное его работа, ну, в данном случае у меня не вызывает каких-либо вопросов, потому что в части оформления документа документационного, э, своевременности, правильности подготовки решений, э, наличия всех необходимых частей, в том числе матировки при принятии решений избирательной комиссии Ярославской области, я полагаю, что он свою функцию как секретарь выполнял достойно. Предлагаю поддержать его кандидатуру. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, кт. Евгений Александрович. Вы знаете, я думаю, что кандидатуру, которая нам предложена, поддержать нужно. Несмотря на молодость предлагаемого кандидата, несмотря на то, что в сложный период времени ему предложено возглавить эту избирательную комиссию. Обстоятельств этому много, несколько. Во-первых, сложная общественно-политическая ситуация в регионе. Второе, в ряде муниципальных образований... Идут судебные процессы по результатам муниципальных выборов. В частности, по городу Тутаеву разные судебные инстанции принимают прямо противоположные решения. И сейчас в Верховном суде по запросу уполномоченного по правам человека Лукина рассматривается дело об отмене результатов выборов мэра города Тутаева. Одно из серьезных препятствий и одно из серьезных обстоятельств, осложняющих жизнь нового представителя, избирательного закона, нового представителя избирательной комиссии, будет позднее принятие закона, которое, к сожалению, не удовлетворило подавляющее большинство ведущих политических партий в регионе. И в настоящее время в один часов в Ярославле началась пресс-конференция представителей четырех из пяти ведущих партий региона, которые будут выступать и выступают с критикой этого принятого закона. Следующее обстоятельство, которое тоже осложняет жизнь, это отсутствие нормативных документов по подготовке выборов. То есть позднее принятие закона, соответственно, позднее принятие, возможно, еще так сказать, не обсуждается, потому что нет подписанного и вступившего в силу закона по поводу перечней форм документов, нет машиночитаемых форм. Да. Кроме того, еще одно обстоятельство, которое осложняет ситуацию – это завершение работы. Ярославской областной думы текущего созыва, Который уже вчера было официально, на последнем заседании объявлено, не будет собираться, поэтому полномочия по созыву, по назначению выборов перейдут после 10 июня в избирательную комиссию Ярославской области. Таким образом, в такой сложной так сказать, ситуации предложено возглавить избирательную комиссию Денису Валентиновичу. Поэтому, ну, будем надеяться, что справится человек, поэтому предлагаю кандидатуру поддержать. И одно пожелание. Да, вчера, как уже было сегодня отмечено, законодательное собрание, Ярослав... областная дума Ярославской области внесла поправки в федеральный бюджет. Определено, что по году 16,5 миллионов будет потрачено на председателя территориальных избирательных комиссий, которые, как именуются, будут значит помощники председателя избирательной комиссии, субъекта федерации, председатель председателя территориальной избирательной комиссии. Поэтому это, я думаю, что поможет в какой-то степени решить те проблемы частично, которые я обозначил. В то же время, я думаю, что нужно серьезно работать над оптимизацией структуры избирательной комиссии, в частности, по городу Ярославлю. Ведь давайте посмотрим, у нас работают достаточно профессионально шесть территориальных избирательных комиссий, на которых, соответственно, закону возложено очень много полномочий, которые, как мне кажется, конечно, Денису Валентиновичу виднее, справляются со своей работой. И непонятно, для чего нам нужна Ярославская городская комиссия, которая, собственно говоря, в прошлом году провела выборы мэра, провела выборы ЗАГС и теперь, так сказать, в течение оставшихся, так сказать, Четырех с половиной лет будет, ну, собственно говоря, непонятно чем заниматься, проедая достаточно серьезные государственные деньги, государственного бюджета и областного. Вот, поэтому предлагаю, сказать, эту структуру оптимизировать, ну, по мере, как возможности, по мере необходимости. Ну и сейчас, чем в избирательной комиссии, прошу поддержать кандидатуру, предложенную на должность представителя избирательной комиссии Ярославской области. Спасибо. Спасибо, но ну, будем рассматривать ваше предложение как наказ будущему председателю, кандидату в Вы его только в письменном виде сформулируйте, пожалуйста, и отдайте ему, то есть Денису Валентиновичу, Евгению Александровичу. Он будет еще до завтрашнего дня здесь, что у вас есть все возможности. Пожалуйста, еще выступление. Нет, Нет. спасибо. Я, кстати, подумайте... Вместе вот Александр Валентинович Петухов. Александр Ильич Петухов, подумайте, может быть, в так, при обсуждении таких вопросов заранее с представителями политических партий, членов ЦИК с совещательным голосом, собирать наказы будущему председателю и передавать. То есть вот все вопросы, которые есть по данному региону, у них у этих партий, сформулировать и передать. Спасибо. Кто еще хотел бы высказаться? Нет. Итак, я оставлю на голосование проект постановления о кандидатуре на должность председателя избирательной комиссии Рославской области. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно 13 голосами за. Если Денис Валентинович успешно пройдет голосование в комиссии, мы пожелаем ему успехов. Спасибо. И завтра, как вы знаете, это правовое обсуждение.